Ну, была, да, что-то, да, немножко так. не хватило теории, а так бы она стояла, конечно, и стояла. И кирпич, конечно, тут был, мало того, что не козист, чисто внешний, эстетичный, не эстетичен, он крошится, он... его, наверное, этим кирпичом внутри надо выкладывать в печь, да? Да, это огнеупорный кирпич, ну, это для внутренней, внутренней ну, конечно. там, вон он там внутри. И почему-то нам там, я помню, хорошо, он с этим мастером, или как, он прораб, или как, он сам, у него бригада, он говорит, поставите вот тот кирпич, будет больше нагреваться, зато дольше держать будет тепло. Огненопольный? Ну да. Вот он весь и развалился. Вот он и развалился. Так. А, дескать, поставите этот, быстро нагреется и быстро остынет. Вот этот кирпич марки 500. Он а, плот... а тогда он был? Он давний? Не было. Вот. Он, этот кирпич, плотнее, чем тот. Да. И он держать будет дольше. Дольше. дольше. Угу. В нем гораздо больше теплоемкость, ну, чем у шамотного понятно, кирпича. Понятно. А вот сколько здесь он, это сама, толщина? Он в один слой вот кирпич лежит? Да. В один, но плоско. Да. Так, и закрываем и печь тогда, когда тут уже все прогорело. Да, угли пропали. Угли ну, пропали вот в таком состоянии, прожарили. наверное, еще рановато? Ну, в принципе нет, нежелательно, так еще рано. Да, да рановато. Ну, значит, угу. В этом состоянии можно да. вот так прикрыть. Uh -huh. Вот так, uh -huh. и вот как раз для этого эти жалежи есть. Вот. Это. вот. А здесь потом здесь еще замечательно... А этой не пользуемся. Это, это uh -huh. лучше прикрывать. Вот. Uh -huh. А потом, потом uh -huh. когда уже угли почти да. прогорели, можно да. совсем закрыть. Uh -huh. Если спать охота, а угли остались, вот так прикрываете, да. и идете спать. А и... угореть невозможно, потому что задвижка там открыта. А, там заставить об... Заставочка а, открыто. Заставочка открыта. Ту, верхнюю. Но если спать хочется, ну, а угли да, остались. Да. Uh -huh. Нельзя же закрывать. Поддувало это... закрыли герметичное да. и все, и, и всё. печка она не продуется. Можно испарить. Угли финал. дойдут. Поняла. Вот такая хорошая особенность в этой задвижке. Да, а задвижек тоже первый раз такие вижу за эти задвижки. Они не так давно, наверное, появились. Раньше в да, да, не было, таких не было.